Как меня слышно, напишите, пожалуйста. Добрый вечер, Ольга. Напишите, пожалуйста, от нуля до десяти, как меня слышно. Прекрасно, благодарю вас. Благодарю милые за обратную связь. Всем добрый вечер. Прекрасно, благодарю. Напишите, пожалуйста, какие у вас результаты, поделитесь. Состояние, какие мысли, какие идеи приходят. Ну, то есть не конкретно, а Возможно, кого-то потянуло попеть, возможно, кого-то потянуло рисовать, вышивать, шить, я не знаю, что-то дома сделать, убраться, шкафы разобрать, смастерить что-то, приготовить необычное. Что необычного происходит, потому что пробуждается творческая энергия очень хорошо во время практик. Милые во благо, всем все во благо. Ждем 7 часов. У нас у тех, кто подписался, будет уведомление. Делитесь пока результатами. Удавалось ли вам в течение дня, может быть, поделать. Как прошел ваш день по сравнению с обычными днями? Вот, габрела потянула шею. И энергии еще полно, правда. Вроде бы и день отработала, и кучу дел сделала, и детьми занялась, и кушать сварила, и после работы убралась. И девять еще тянет на подвиги. С тренировкой это связано только положительно, потому что когда вы запустили биоэнергию, вам показали место где у вас проблема можете вот это упражнение сделать ну разов 10-15 ну, по результату да сами определите количество. Можете выдыхать в то место, где болит. Вот вам еще один лайфхак, как использовать это упражнение для оздоровления. Если у вас где-то болит, то туда можете выдыхать. Это не касается головы, потому что с головой немножко все иначе обстоит. Там можно нагнать высокое давление. Вот все, что ниже головы. Когда болит, вдыхаете, это ваша биоэнергия, это энергия первотворения, это энергия животворения. И поэтому она очень здорово снимает боль, оздоравливает. Но она снимет боль, это не болеутоляющее упражнение, она снимет боль только тогда, когда там восстановится энергия и э, исцеление. Произошло исцеление, все, боль прошла. Если боль не прошла, прекрасно показать, что блок не ушел. Кожа стала эластичной, стесняющейся настроение, потому что надпочечники, а надпочечники выделяют гормон стресса. И когда они наполнены, то они этот гормон стресса не выделяют. Целеустремленность пивоста появляется очень, появляется ясность в голове, ясность в целях, ясность в движении, куда двигаться. И чем больше вы будете давать энергии в голову, особенно в утреннее время, или, например, если вы очень много умственной деятельности занимаетесь, то в течение дня можно уединиться, но даже и не уединиться, а вообще уединяться не нужно. Вот, все процессы происходят внутри, там оно и не видно для обычных людей. Можно сказать, что вы делаете просто утреннюю ой, дыхательную гимнастику. Ну и восполнить опять... Ресурс, если он у вас потрачен. Голова болела. Это блоки в голове. Но с головой сложнее. Или переизбыток энергии, или недостаток нужно смотреть. Не, не могу там индивидуально ответить. Голова болела. Ну, это насчет родных и близких. У вас появляется вес, вес в словах. У вас появляется а, вот этот магнетизм, уже начинает появляться. У вас появляется тело наполнено вот этой сладкой энергией, которая вкусная для всех. Сейчас на вас будут уже, чем больше вы будете практиковать, это же не значит, что утром-вечером, да, или только утром, или только вечером. Это же можно в любое время сделать. Вот, и на вас будут обращать внимание. Добрый вечер, да, всем? Ну это все более это всегда блоки, это всегда какие-то блоки. 1904 достаточно было время чтобы а, а, собраться не сейчас еще на вопрос отвечу немного не поняла как задействовать почечники как их задействовать а, Сзади вдох, спереди задержка дыхания, капсуляция. Держим, держим, держим, держим, держим. И выдыхаем в моллюск. И на секунду, на 2, на 3 во время выдоха. Внимание на надпочечники Можно отдельно, сегодня мы будем это делать, отдельно выдыхать именно на над, в надпочечники вернее, в надпочечнике. На сегодня будет отдельно несколько выдохов именно в надпочечнике. Каждый раз на домашке мы делаем что-то новое, как правило. Ну что, дорогие мои, здесь уже все у нас продвинутые. Ничего повторять. Напишите, есть ли новенькие. Повторять, скорее всего, нет, не буду. Все в курсе, что мы сегодня делаем. Жду секунд 10 на случай, если задержка. Ну, у кого стоя, у кого сидя на жестком, а у кого-то лежа. У меня подруга может делать только лежа. Знаю, человека на ходу даже уже делает. Я как-то не практиковала. А, практиковала как-то, да, получается, да, вспомнила. Ну, то есть новеньких нет, прекрасно. ехали, дорогие. Подышали немножко животом, успокоили. Таким образом, внутренний диалог. По центральному каналу поднимаем внимание до сердечной чаты. И на вдохе говорим Я люблю себя. Я люблю себя. А на выдохе опускаем это в каждую клеточку нашего тела. Я люблю себя. Еще раз я люблю себя. Два-три раза длиннее вдоха-выдох и опускаем это в каждую клеточку нашего тела, и она начинает вибрировать любовью к себе. На вдохе я позволяю себе все удовольствия этого мира. И опускаем это в каждую клеточку нашего тела. На вдохе. Я люблю мир, а мир любит и заботится обо мне. И долгий выдох в каждую клеточку нашего тела. Я люблю мир, а мир любит и обо мне. И по принципу, что излучаешь, что излучаешь, получаем все это в жизни. По центральному каналу поднимаем шишковидную железу. Это центр черепной коробки, маленькая жемчужинка, горошинка. Внимание, дышим низом живота. Внимание, приведенное в шишковидную железу, активирует ее таким образом. Угу. Прекрасно. Внимание в затылочную часть. Как бы дышим этим местом. Дышим низом живота, но внимание, приведенное, создает, создает эффект дыхания энергетического. Прекрасно. Опускаемся к нашему моллюску. Поприветствовали его. Посмотрели уровень энергии, посмотрели настроение. Угу. Он у нас много лет жил без внимания, ему нужно внимание, он любит его. И начинаем наше упражнение. Сзади, вдох, спереди, задержка дыхания, капсуляция. И внутри друг к другу раз, и вверх раз. И еще и еще раз максимально держим сзади отпускаем выдыхаем во весь объем алюска спереди отпускаем дышим поддерживающее дыхание Сзади вдох. Спереди. Задержка дыхания, капсуляция. Капсуляцию делайте качественной. Выпускаем, выдыхаем. Вот здесь объем моливская. И отпускаем, дышим. Моллюск – это мочеполовая система, от напочечника до калитра, у мужчин до яичек, пенисом. Сзади, вдох, спереди, надежка дыхания, капсуляция. Плотнее. И подтягиваем выше-выше. Пока кнопочки нет, капсуляция нас идеально спасает. На платной части уже будет кнопка, она Десятки раз эффективнее будет Помогает нам делать это упражнение. Сзади отпускаем, выдыхаем. Спереди отпускаем, дышим. Сзади вдох. Спереди. Немножко дыхание. Сзади пускаем, и отпускаем, и Сзади, то Видим. внимание не рассеиваем только на то, что мы делаем поддержка дыхания, подсоляться уже сами не буду проговаривать на автомате уже у вас наверное больше давайте впускаем выдыхаем Впереди пускаем дышим. Подпускаем, подыхаем. А теперь следующие три раза мы будем вдыхать почки и в То есть не во все тело моллюска, а только почки и в Сзади. Вдох. Спереди. Запускаем и выдыхаем только почки и на почки. Теперь запускаем, ну завершаем уже самое, да, я не пропиваю. Итак, еще раз сзади, до, видите Теперь выдыхаем только на почечники. По дороге почки запитываются автоматом. Сзади опускаем. Выдыхаем в надпочечники. И по дороге почки запитываются. Тоже такой вариант. Возможно, я вам показывала бы вариант. Сзади вдох. Спереди. Завет пускаем, выдыхаем по однопочечнике, почки подорождаются, подорождаются, выдыхаем во весь внутренний объем тела, завиток, спереди, Далее отпускаем, выдыхаем, возьмем легкие, возьмем тело, Дышим. Сзади, вдох, впереди. Сзади отпускаем, выдыхаем во весь внутренний объем тела. Теперь внимание, у кого что болит, вот внутренние органы, мы еще два раза выдохнем во весь внутренний объем тела. А если у кого-то что-то болит, он выдыхает, то место где болит, прям точечно. Сзади вдох. Спереди. Кстати, опускаем, выдыхаем, по весь внутренние друзья. Вот это наша биоэнергия. Она у нас, вот работа малювская, которую мы сейчас делаем, она должна у нас э, с рождения так и происходить. Потом мы перекрываем, то есть нам перекрывают есть, социум, родители, окружение, матрица, проблем нет. И вот сейчас мы восстанавливаем. И тогда, когда люди жили несколько тысяч лет, как раз у них вот этот генератор работал от рождения, каждый вдох. Они делали вдох, и у них происходила генерация биоэнергии. Поэтому они жили бесконечно долго. Почему у нас есть домашки, потому что мы включаем наше тело, создаем новые нейронные связи и э, ставим на автомат, стараемся. Конечно, это более длительная тренировка, несколько недель, месяцев. Но легко сзади вдох, спереди. сзади отпускаем выдыхаем запомнили мы ну, не будем сегодня выдыхать голову потому что уже вечер у большинства а вот те у кого как раз утро начало дня они могут сделать еще несколько выдохов именно голову и у них день пройдет максимально продуктивно Куча мыслей, идей и творчество активируется. Я рекомендую, и в комментариях вы можете убедиться, что так оно есть. А, ну, еще раз моллюск. И все у кого вечер. Счастливого вечера. Сзади то Спереди. Хорошо капсулировал. И еще держим 5 секунд. Сзади отпускаем. Наполняем моллюск. Наполняем, наполняем, наполняем. И на исходе выдоха во весь объем тела. Раз. Прекрасно. Ну что, дорогие мои, напишите свои ощущения. Как-то они отличаются от утренней домашки. Кто был, у кого есть с чем сравнить. Напишите, как отличается от того, что вы делали вчера впервые, то есть буквально за сутки, насколько а, изменились ощущения, насколько изменилось ваше настроение, ощущение себя, мира, окружения. Что вообще, вот, вот, вот какая разница даже в том, как вы делаете упражнение. Те, кто бежит, могут бежать, а я жду... Так, читать комментарий. то вот пошла, это чистка, блоки уходят. Это биоэнергия, да, может уходить мелкие сглазы, это всегда прекрасно работает. То есть... Есть, если человек бывает физически очень силен, и здоровье, и иммунитет, всё, то вот в этом случае его трудно сглазить, всего ничего не берет. Это сильная биоэнергия, и она настолько уплотнена вокруг него. Вот эта биоэнергия, она дает здоровье тоже, и не только энергию, но и здоровье. Вот она настолько уплотнена, что не попадает до тела, не долетает. Кровообращение улучшается, чувствуется активность. Благодарю. Девочки, Девочки, замужем, понаблюдайте за поведением своего партнера. Если там какие-то сложности есть, то садитесь возле партнера, ложитесь возле партнера. И начинаете а, делать, накачивать моллюска. Накачали своего моллюска плотно-плотно тепло. И потом выдыхаем еще в моллюск своего партнера. И получаем желаемый результат. Да. Да, энергии хватает, это ладно, через несколько дней вам будет казаться, что вы всегда так жили, что вы не жили в режиме нехватки энергии, будет казаться, что о, это норма, так было всегда, буквально на второй-третий день, второй день марафона приходит, а это обыкновение. Да, и э, можно, я думаю, надо просто как-то настройки в голове поменять, когда вы делаете через команду, через команду, э, через сознание. Вот. И, э, скорее всего, после того, как смог добавить, то есть сила. Э, то энергии, силы, мощной энергии, которую будем собирать, она будет, будет порядка выше, поэтому активность будет лучше. Но камни в желчном там, а, работа с там, там работа с убеждением, там работа с убеждениями не очень длительная, работа со здоровьем, а, с режимом, там много чего, всего. Только этим не получится. Если они прям совсем совсем маленькие и добавите работу сознанием и так далее, то да, возможно. Ноги горят. Супер, да. По всему телу тепло. Да, я взмокла. Ну, выдыхайте в ноги. Милый, я благодарю вас со души, за мои возможности жить с людям. Поэтому это те древние знания, которые я готова передавать потому что ну, ну, ну, пора бы уже завершать значит, наши короткие жизни по 60-70 лет. К сожалению, очень жаль, что она этих мало наших мужчин, потому что она прекрасно работает с простатитом. А, у многих женщин, у которых а, не было месячных по полугода, по году у них запускался, опять, запускался этот процесс, то есть монопауза уже началась, а вот они упорно делали, делали, делали. То есть это не наши десятки минутные домашки. Это там, когда мы прокачиваем весь ну, организм, когда делаем продукт, когда они космичка, все эти продвинутые вещи, которые на плане пути. Вот они прям, прям первый пуск покорно сделали до часу, И у них не на пауза Благодарю вас. Всем хорошего дня, у кого сегодня утро. Всем счастливого вечера, счастливой ночи. Пока.